Всем привет! Столкнулся с очередной историей, когда ребенку по результатам мазка был назначен сначала один курс антибиотиков, потом другой курс антибиотиков. Причина какая? Ребенок часто болеет, обратился к врачу, были проведены мазки на флору из носа и из горла. Была выявлена условно-патогенная флора, золотистый стафилокок, а, стрептокок вириданс. А, хотя на момент исследования у ребенка не было каких-то жалоб. Врач интерпретировал эту ситуацию как причину, почему ребенок часто болеет. И, соответственно, был назначен антибиотик. После курса лечения был проведен контрольный мазок флора. Сохраняется, был назначен второй курс антибиотика. Вот. И, соответственно, проведен еще раз, еще раз исследование бактериологическое. И флора сохраняется. Да? То есть родители в недоумении, не знают, что делать, боятся этой флоры, не могут с ней никаким образом справиться. И, собственно, поэтому обратились. На самом деле у ребенка не было каких-то Клинических данных, то есть на момент осмотра, то есть нет признаков значимого бактериального воспалительного процесса. Флора у детей, которые часто болеют, практически не отличается от флоры бактериальной а, у детей, которые редко болеют. Но что, в чем есть разница? Есть разница в соотношении между количеством нормальной микрофлоры, которая при обычных масках не высеивается и количеством условно патогенной микрофлоры. И с каждым курсом антибиотика что происходит? Антибиотик принимаем, снижаем количество условно патогенных микробов и снижаем количество естественной флоры, которую мы получили еще от мамы, в том числе в кишечнике на слизистых оболочках. И каждый раз количество этой флоры снижается, снижается, а количество условной патогенной флоры относительно нормальных микробов увеличивается. Но а, причина-то еще здесь какая, да, то есть, а, вот в данной конкретной ситуации, про которую я вам рассказываю, там на самом деле основа была эта вирусная инфекция, да, то есть, которая нарушает работу иммунитета и так далее. Поэтому здесь, конечно... Многие иммунологи, они скажут, что да, то есть как бы количество этих бактерий условно-патогенных, они нам могут мешать, их нужно снижать, но ни в коем случае не путем назначения системного антибиотика. Это видео про это, не про местные препараты, потому что когда мы лечим очаги воспаления, мы используем в том числе местные антибиотики, местные антисептики, а про системные препараты, которые в целом уменьшают количество нормальной флоры в организме. Поэтому, если у вас нет каких-либо постоянных жалоб у ребенка если доктор на осмотре не видит признаков значимого бактериального воспалительного процесса не ведитесь не используйте системные антибиотики как минимум проконсультируйтесь еще с каким-нибудь специалистом о необходимости использования антибактериального системного препарата если ваши дети часто болеют то вы можете знаете прекрасно, что вы можете обратиться ко мне как на очную консультацию в клинику, так и на онлайн консультации. Есть крутейшие у меня программы оздоровления часто болеющих детей. Самый доступный формат это клуб здоровья детей доктора Храброва в описании. Есть ссылочка, как можно записаться в этот клуб. Отличного настроения, хорошего дня. Лечитесь правильно. Увидимся. Пока.